Товарищи, мы продолжаем делать нашу утепленную шведскую плиту для энергоэффективного каркасного дома в Краснодарском крае. У нас большая проблема – это выбор песка. В Краснодаре хорошего песка нет. Почему его нету? Потому что его не добывают. нету спроса, нет предложения. Хороший песок используется только в качественных бетонах в Краснодаре. Выемку грунта, как мы здесь производили, а мы убрали около 35-40 сантиметров грунта в глубь никто не делает вот мы нашли на рынке достаточно даже недорого вот такой песок это белореченский это белореченский песок он карьерный мытый у него фракция идет от мелкой ну не сильно пылеватой вот вы видите. До крупных вот таких вот галечек. Этот песок идеально подходит под замену грунта. Почему О, мы на это так сильно обращали внимание? Ну, во-первых, мы строим по технологии все. В технологии написано, что нужен крупный песок. Вот, а Во-вторых, у нас здесь тугоплавкий суглинок. Он совсем не пропускает воду. А для УШП очень важно, чтобы подсыпка была дренирующая чтобы она э, всю воду которая каким-либо образом хотя это вряд ли получится и пробралась под наш фундамент чтобы она стекла в наш дренаж и ушла и никаких пучений грунта не было поэтому э, используем качественный песок вот. он хорошо трамбуется пропускает воду э, не пылит не забивает э, геотекстиль Такая информация. Спасибо за просмотр. Всем пока.